Как называют доверенное лицо руководителя страны, члена Большой восьмерки и представителей от России в Г-20? Как называлась альтернативная валюта в галактике Кинза-Дза? КЦ. Он главный акционер Facebook после Цукерберга, а также инвестор Legendary Pictures и потокового сервиса Spotify. Как его зовут? Не знаю, вот этот. Бреер. В какой стране стали впервые использовать бумажные деньги? Китай. Кто первый из правителей приказал чеканить свое изображение? Македонский. Какого английского короля прозвали старым медным носом? Генрих VIII. Где выпускались деньги, обеспеченные опилом? Казахстан. Финансовые риски это вероятность потерь, что может произойти со стоимостью денег, повысится или понизится. Он известный как человек, который взломал Банк Англии и запустил азиатский финансовый кризис в девятьсот 1997 кто он? Джордж Сорос. 1997 году, Шнобелевской премии, Тамагочи. Государственный долг это... сумма задолженности. Депонент это. Услуги депозитария. Именно он в известном романе Булгакова видел сон. Никанор Иванович Басой. Маниста это шейное украшение. Одна из форм временного владения имуществом. Аренда. Серебряная монета в двадцать восемьюров. Ну. Рожайдовый. Ахтен Винтик. Где появились первые золотые монеты? Лидия. На шведских банкнотах достоинством в 20 крон. Тельма Лагерлев. Назовите прозвище богини Юноны. Монета. В каком году Госбанк России был переименован в народный? Девятьсот семнадцатом. Оценка стоимости предмета торгов Экспертами Estimate Как называется деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг Дилерская деятельность В каком году были придуманы первые банковские карты Какое место в десятке самых богатых людей мира, по версии Forbes, занимает Билл Гейтс? Второе. В 1969 году Chemical Bank дал в газете следующее объявление. Банкомат. В восемнадцатом веке в Великобритании был введен налог на этот предмет одежды. Шляпа. В каком году появилась первая реклама банковских услуг? 1731. За какую мелкую монету в Венеции 16 века можно было узнать из рукописной сводки последние городские новости. Гассета. В каком веке в России выпускались бумажные деньги Керенки? В 20-м. Официальный свод Основных сведений об экономических ресурсах страны называется «Кадастр». Название обширных частно-собственнических земельных владений Латинской Америки, сохранившееся со времен «Латифундия». Дилерская В какой валюте, какой валюте поставлен памятник во Франкфурте на майне? Евро Как называется денежная единица Украины? Гривна Как называлась последняя национальная валюта Зимбабве? Доллары. Государственный долг это сумма задолженности другим странам и субъектам внутри страны. Деятельность по совершению сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента. Брокерская деятельность. Кто из этих богатых людей впервые в истории США улучшил трудовые условия своих работников? Генри Форд. Как распорядился Михаил Горбачев своей Нобелевской премией? Перечислил бюджет страны. Какая старейшая финансовая газета в мире? Financial Times. Самая длинная из современных купюр принадлежит этой стране. Таиланд. Тройная купюра на одном листе.